темы то есть что такое нетворкинг и коллаборация с позиции автора вот если будут предприниматели конечно же мы предоставим им слово а, дальше мы рассмотрим и увидим как будет выглядеть коллаборация и сама концепция проекта стиль жизни мастера жизни также мы сегодня поздравим а, тысячного покупателя и вручим ему подарок в прямом эфире вот и Разберем вопросы по поводу безусловного основного дохода, а также поговорим о клубе BOD. Вот, что необходимо сделать для коллаборации, чтобы окружение приносило прибыль. Поговорим о том, как будут проходить сообщения от досуг маркета и оповещения в личку. И также в конце мы озвучим промоушены по безусловному базовому доходу. Алексей Сергеевич, если вы на связи, предоставляю слово вам. Добрый день. Меня слышно, меня видно? Да. Замечательно. Я так понимаю, запись у нас вебинара будет, поэтому сегодня всех очень рад видеть. И завтра, и послезавтра, в те дни, когда кто-то будет уже просматривать это в виде видеозаписи в нашем чате, я тоже буду рад вас видеть, да, слышать сколько людей посмотрит и так далее. И там, и там. Ну, на сегодняшний день у нас сегодня 19.02.2021 2021 года. И мы с вами по большому сегодня начинаем подготовку к очень интересному такому путешествию. Именно программа Networking, проекта Master of Life, стиль жизни, мастера жизни. А, ну, Я надеюсь, что каждый из нас с вами понимает, да, что стиль жизни а, – это не просто сидеть на диване да, или на печи, жевать калачи и все. Да, то есть это как бы определенная активная жизненная позиция, и именно активную жизненную позицию мы с вами будем регулярно развивать, продвигать и так далее. Я бы хотел сегодня первое, что рассказать – это для чего и под каким лозунгом, по большому счету, будет двигаться данное направление, как оно будет работать. Михаил несколько недель уже каждую пятницу проводил небольшие такие вебинары, знакомился с некоторыми предпринимателями и так далее. Но на сегодняшний день у нас готовится большая программа, ежегодное, еженедельное, ежемесячное и так далее, где вы сможете спокойно использовать инструменты нетворкинга и коллаборации. Да? Нетворкинг ⁇ это, по сути дела, знакомство людей для решения каких-либо э, задач или вопросов. Да? Коллаборация ⁇ это как раз объединение ранее несоединяемых вещей вместе с, между собой. То есть, грубо говоря, у меня был бизнес э, автомобилей, у кого-то был бизнес э, там... Продуктов питания мы решили объединиться то есть сделать коллаборацию и клиенты моего бизнеса теперь могут пользоваться со скидкой э, в продуктовом магазине а клиенты продуктового магазина могут пользоваться со скидкой в, в моем автомобильном бизнесе то есть коллаборация это обмен какими-то ресурсами да то есть создание некого такого взаимовыгодного пространства между, ну, между предпринимателями и вообще между людьми. Поэтому наша основная задача – направление. Если вы не готовы платить за богатое окружение, вам придется рассчитываться за бедное всю жизнь причем. Вот вот это вот направление, по сути дела, мы сегодня с вами и разберем. Оно у нас движется по программе «Безусловный базовый доход», то есть каждый человек, который будет примет решение менять свой образ жизни, менять стиль жизни, да, то есть как бы менять его на более лучший, более качественный и так далее, по сути дела сможет еще за это получать дополнительный доход просто за то, что он живет. Как это будет работать? Ну, на сегодняшний день… Каждый из нас с вами имеет определенные ресурсы, определенные возможности и определенное количество времени. Да? То есть как бы у нас есть хобби. Каждый раз счастлив тот человек, который свое хобби превратил во что? В доход. Ну, тогда человеку никогда не приходится работать. Меня иногда спрашивают, Алексей, а ты когда-нибудь расслабляешься? Я говорю, я, в принципе, не напрягаюсь, хотя, по сути дела, с со стороны кажется, что я работаю 20 часов в сутки. Но, по большому счету я работал, когда мне было и 6, и 12 лет, и 16 лет и так далее. Мне это всегда нравилось. Либо что-то выращивать, либо что-то продавать, либо еще что-то. То есть, по сути дела, это было моим хобби детства. Да? Если это было моим хобби детства, то почему оно не может стать моим, моей реальностью в жизни. Но кроме того, чтобы заниматься торговлей, еще чем-то хотелось бы посещать боулинги, там бильярды, ездить куда-нибудь отдыхать. Вот вчера буквально с друзьями ходили смотреть, да, то есть в Одессе я сейчас нахожусь, смотрели аква спа в большом шикарном отеле э, смотрели о том, чтобы не в одиночку туда приходить, да, а собрать количество наших партнеров, наших участников и да, сказать, а давайте ходить вместе и будем на этом еще зарабатывать. А давайте. То есть в данном конкретном случае что мы вам предлагаем? Предлагаем мы следующее. Uh, есть пять этапов, uh, ну, скажем так, пять этапов uh, или уровней отдыха. Первый – это локальный. Локальный вид отдыха – это когда вы заходите на, в наш досуг-маркет, который у нас буквально в ближайшие два дня там откорректируется информация на сайте, и мы оповестим об этом в чатах. А вот uh, с левой стороны на сайте, то есть вы сможете найти кнопочку досугмаркет, и там будет расписание, очень четкое, конкретное расписание, то есть какие-то предложения и так далее. Кроме этого, до субмаркет будет регулярно каждому из вас в личку или в общий чат, это по вашему желанию. То есть мы проведем соцопрос в, среди всех участников безусловного основного дохода, мы проведем опрос, и кто скажет, я бы хотел, чтобы мне каждый день сообщали, кто-то скажет, я бы хотел получать только в виде там, раз в неделю сообщения, какие мероприятия на неделю. Ну, а кто-то скажет, я бы хотел э, только в чат, а, в чат заходить и смотреть только там. То есть не напрягайте меня, пожалуйста. Ну, то есть как бы каждому ну, свой алгоритм решения. Поэтому э, это наша... Наш клуб Досуга, клуб Делай бизнес отдыхая, клуб путешественников, вот он будет рассылать регулярные приглашения вас. Для тех людей, кто мало пользуется Telegram, Viber, WhatsApp, мы готовы предложить даже вариант обзвона. То есть вам звонит наш менеджер, приглашает сегодня на какое-то мероприятие, либо предлагает вам отметить день рождения с более комфортным, интересным а, вариантом. Да? То есть как бы ну, праздники у нас у всех разные, поэтому. Не удивляйтесь, что вам может позвонить наш менеджер, спросить <coughs> по поводу того, как бы насчет того, чтобы с вами начать сотрудничать в сфере развлечений и отдыха. То есть это вот то, что у нас в ближайшие дни, как раз до конца марта активно будет заниматься организации, как по территории Украины, так по территории России, по территории Грузии, по территории Казахстана. Это те страны, в которых мы сегодня уже начинаем это запускать. Буквально на днях мы пообщались с нашими друзьями из Польши, из и Испании и Италии, и они также говорят, мы окей, мы готовы присоединиться и запускать этот процесс, поэтому ожидаем, что к концу весны у нас очень много европейских стран также будут участвовать вот в, такой, в таких локальных мероприятиях. Локальные мероприятия проходят каждый день, они абсолютно разные, это 365 плюс мероприятий в году, то есть сегодня это может быть аква-вечеринка, завтра это может быть бильярд, послезавтра это может быть поход в сауну, после послепослезавтра, и это в разных городах разные мероприятия. Поэтому в каждом городе будет отдельный менеджер, который отвечает за ваш досуг. Но и у вас также, как у партнеров проекта «Мастера жизни», будет возможность позвонить и спросить, а что у нас сегодня проходит. «А я сегодня приехал в город э, там, Москва», «А я сегодня приехал в город Одесса», «А я сегодня приехал в город Урюпинск» или еще какой-нибудь городок, где вы приехали, решили свои дела и вечером не знаете, куда себя деть. Лично я тоже столкнулся с такой ситуацией, и поэтому приняли решение создать такой продукт, чтобы каждому человеку, который сегодня чувствует себя не совсем ну, комфортно, потому что вечером пойти, а куда пойти, а что где есть, а я бы хотел позвонить кому-то и точно знать, что я приду туда и не буду один, как о, перс, да, то есть как бы, а я буду именно в компании, что меня пригласят и что мы вместе там отдохнем. Ну, это прикольно, это интересно, это увлекательно. Вот. Локальные мероприятия – это где вы можете своими небольшими командами, вот совсем небольшими, там 5-6-10 человек, собраться. А вот глобальные, то есть не глобальные, а территориальные мероприятия – это вот такие мероприятия, которые идут на регулярной основе. То есть второго типа. то есть Первое мы с вами определили, да, это у нас локальные мероприятия, которые везде разные. В разных городах. Вот буквально вчера также были, встречались в кальянной э, в городе Одесса, да, и ребята сказали, да, окей, вы можете заказать там, кальян, приехать, отдохнуть, посидеть и так далее и тому подобное. У них есть еще какой-то э, вот эти вот, знаете, э, типа пинбола, вы можете здесь посидеть, потом, если захотите поехать в пейнтбол, поиграть, то есть, ну, пожалуйста, то есть, как бы, э, сервисы есть. И вы приехали, отдыхнули небольшой компанией, забронировали столик на нашем сервисе, пожалуйста, окей. Если вы приняли решение, допустим, какое-нибудь интеллектуальное мероприятие или еще что-то, тоже пожалуйста. А вот, вы выбрали, оплатили, с вами связался наш менеджер, забронировал для вас столик или забронировал для вас, услугу, и вы потом приехали и ее ею воспользовались, предъявив свои документы или членскую карточку нашего клуба. Второй момент, как я уже сказал, это территориальные мероприятия, которые проходят одномоментно по всем регионам, во всех странах, где мы представлены. То есть это может быть, для примера, каждый понедельник караоке. И все, кто любит петь, вам приходит сообщение, что каждый понедельник во всех странах, во всех городах, где мы представлены, идет караоке. То есть, в, с возможной встречной трансляцией. То есть, о, привет, мы в городе там, Москва, мы в городе Петербург, мы в городе Иркутске, мы в городе Киеве, мы в городе Одесса и так далее. То есть, мы, по сути дела, обмениваемся информацией но допустим, в 6 часов вечера во всех городах проходит караоке. Прикольно? Прикольно, да, то есть, как бы, я думаю, что это интересно. Каждый вторник, допустим, это, может быть, театр, каждая среда – это кинотеатр, каждая пятница – это аквапатия, да, то есть, мы, мы идем в аквапарк или в бассейн и так далее, отдыхаем, то есть, либо на речку, либо еще куда-то, то есть как бы это уже такие себе вы, вылаз, выезд на шашлыки, там еще на что-то, ну то есть как бы вот такие вот вечера или, или утренники, так. но на регулярной основе в каждый день недели они повторяются то есть каждый понедельник вы знаете что будет если первые локальные они каждый раз разные то эти стабильные постоянные и так далее это для любителей ну вот знаете как какой-то стабильности да то есть мероприятия и так далее но они рассчитаны именно на большую аудиторию. Там не может быть сауны, там не может быть, то есть там не может быть таких мероприятий, которые, если это, конечно, не. Как вот мы вчера были в Одессе Акваспа, где 12 саун, где спокойно может собираться 300 человек большой бассейн 25 метров, то есть свой ресторан и так далее. Мы зашли утром, вечером вышли, довольные и счастливы, то есть отдохнули. Либо на 2-3 часа зашли, компании отдохнули, тоже разбежались. Да? То есть как бы вот такого вот плана. Следующий момент, это у нас с вами, то есть третьего плана мероприятия, это ежемесячные мероприятия, это бизнес-нетворкинг. То есть это бизнес-знакомства, которые проходят в разных городах в разные дни месяца, может быть, допустим, 15, 17, 20, ну то есть как бы в разных городах, понятно, когда будет 30 городов, то мы уже будем проводить одномоментно в разном городе. Но пока что, допустим, вот на третье число запланирован Киев, где-то несколько дней назад я был в Одессе на 10 марта на таком мероприятии даже видеоролик вам сбросил как они проходят то есть это по сути дела своего рода форшет где вы приезжаете, знакомитесь, общаетесь с другими предпринимателями, активными людьми с активной жизненной позицией, заводите нужные связи, знакомства, приятно проводите время. И вечером мы едем на автопате, то есть, грубо говоря, выпить чайку, кофейку, там, пообщаться, чуть-чуть перекусить и приятно провести время. То есть это раз в месяц такое мероприятие проходит. А вот, вы съездили, отдохнули и дальше получаете пассивный доход по нашей программе безусловного базового дохода. Но я думаю, что это тоже симпатично, интересно и так далее. Но это проходит именно в областных городах. Только в областных городах, поэтому оно называется региональное мероприятие. Да? Вот, это третий вид мероприятий, которые будут проводиться нашей, нашим проектом мастера жизни или мастеров 5. Четвертый вид мероприятий национального плана – это когда мы собираемся в столице, собираемся в горах или собираемся на берегу озера или моря, да то есть как бы и совместно там 2-3-5 тысяч человек отдыхают. Понятно, что пандемия вносит свои определенные коррективы, но тем не менее мы все равно будем стараться каким-то образом это все организовывать. Да. При отсутствии пандемии или при ее послаблениях это, по сути дела, будет намного-намного легче. Вот. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня мы выложим видеоролики того, как это будет проходить, какие места, график мероприятий на 3-5 месяцев наперед, то есть, грубо говоря, вы уже сможете спланировать а, свою поездку, вы сможете спланировать свои задачи и так далее. Если вы занимаетесь каким-то MLM, то вы в этот момент сможете поехать познакомиться с людьми. Если вы занимаетесь традиционным бизнесом, вы также сможете приехать в этот город, остановиться у наших партнеров, пообщаться с нужными людьми, найти связи и так далее. То есть а, важно в нашей жизни... Есть очень хорошее такое выражение. Важно не то, что ты знаешь, важно то, кого ты знаешь. И мы, естественно, проводим определенный отбор людей. да, То есть как бы э, просто так человек с улицы не зайдет. Как минимум, потому что это стоит денег. Ну, как минимум, финансово это будет идти ограничение. Да, то есть если локальное мероприятие здесь, пожалуйста, ну есть у тебя 25 гривен приедет на кофе то если ты приходишь на вот такой вот нетворкинг, бизнес-нетворкинг, он будет стоить от 100 долларов и выше. Да? Но раз в месяц 100 долларов, ну, не каждый может себе позволить. Но если вы едете и знакомитесь с людьми, которые могут себе позволить, то вы же, естественно, понимаете, что дальше они могут покупать у вас товары и услуги, пользоваться вашими возможностями, вы можете пользоваться их возможностями. И эта э, система взаимной коллаборации здесь уже возможно. Да? То есть как бы обмен полезностями между друг другом. Следующий этап, как я уже сказал, это национальные мероприятия, но они более глобальные, более большие мероприятия. Они будут проходить три, один раз в три месяца, то есть по большому счету осенью, весной, зимой и летом. Вот. И последний, пятый вид мероприятий, это уже будет проходить один раз в год, вот, пока что, думаю, что пока будет только один раз в год, это когда мы с вами арендуем лайнер или его часть, и по какое-нибудь путешествие на 7-14 дней взяли, вышли в море, вышли в океан, прошлись по каким-то портам, хорошо отдохнули, пообщались, all-inclusive, то есть, по большому счету, это для людей уже другого плана, которые хотят, ну, скажем так, более тесного и долгого общения, не один-два дня, а именно вот такого плотного-плотного совместного отдыха. Но это может быть и отпуски, это может быть и бизнесовые поездки, на которых все друг с другом договорились встретиться с разных городов, с разных стран, обговорить все детали, вкусно поесть, хорошо отдохнуть и получить массу удовольствия. А потом вернуться и начать еще получать дивиденды на ту сумму, которую вы потратите на такое мероприятие. Что значит потратите на такое мероприятие? К примеру, такое мероприятие будет стоить не 100 долларов, не там 500 долларов, а, допустим, даже 1000 долларов на двоих вы поехали отдохнуть вот так на 7 дней на лайнере и так далее. Но здесь есть интересный момент. Вы отдохнули недельку, и вам начинают капать пассивный доход по нашей программе безусловного базового дохода. Если же вы активный член наших клубов, да, то есть э, регулярно пользуетесь, то вы можете получить и в подарок от нашей э, компании такое мероприятие. О том, как можно получить в подарок э, как региональную, так национальную, так и глобальное э, путешествие, глобальный тур, я расскажу в конце нашего сегодня, сегодняшнего вебинара в конце нашего с вами совместного общения. Ну, я думаю, что информация, которую я сегодня озвучил, уже вам интересна. И более того скажу, что если вы каждый месяц на свой отдых будете инвестировать где-то, по сути дела, в плюс-минус 100 долларов, то уже через год, Точнее, через полтора года вы будете каждый месяц ездить практически бесплатно. Как это произойдет? Допустим, если вы инвестируете и тратите на себя любимого, на свою компанию, с друзьями, с товарищами, неважно, 100 долларов вы приехали, посидели в боулинг, или вы посидели в кафе, или вы выехали на вот такой вот нетворкинг, но ну, неважно, вы в месяц потратили 100 долларов, то вы получаете порядка 5% в месяц пассивного дохода. А что произойдет, если вы вот 20 месяцев подряд ездили, ездили, ездили, ездили, ездили, отдыхали, отдыхали, отдыхали, то у вас произошло общий товарооборот 2000 долларов. А 2000 долларов умножаем на 5%, мы получаем с вами 100 долларов в месяц. То есть, грубо говоря, если вы инвестировали в себя любимого 100 долларов каждый месяц, то через 20 месяцев вы уже компания будет вам, наш проект будет вам платить 100 долларов каждый месяц, и вы будете получать это все без оплаты. То есть, грубо говоря, ну вот просто сразу в подарок, да, то есть, ну, точнее, вы будете на них зарабатывать по маркетингу согласно нашей формуле пассивного дохода на потраченные деньги. Я думаю, что вам это всем а, будет интересно и это будет приятно. Кроме этого, если вы ездите не один, а у вас таких 20 человек в команде, то вы с первого месяца также можете все эти услуги получить без оплаты, потому что вы будете зарабатывать 5% от товара оборота ваших друзей и знакомых, которые по сути дела, будут отдыхать вместе с вами. Когда человек говорит, я бы хотел поменять что-то в своей жизни, я говорю, что и на что ты бы хотел поменять? Он говорит, ну, чего-то хочется, а чего не знаю. Да? Чего-то хочется, а кого не знаю. Вот в данном случае мы как раз ставим перед собой основную задачу на 2021 год, Ставим задачу изменить у большинства людей стиль жизни на стиль жизни мастера жизни. То есть где мы с вами общаемся, дружим, знакомимся, обсуждаем какие-то вопросы, решаем какие-то задачи. Приятно проводим время и зарабатываем деньги. Я не буду сегодня, сегодня моя тема рассказать маркетинг план. И что здесь можно буквально начиная с одного доллара с одной гривны, неважно, с любой суммы. Иногда человек говорит, у меня нет денег на тур, там, по, на лайнер. Я говорю, окей, а сколько ты уже отложил? Ну вот сколько ты сегодня отложил на лайнер? Он говорит, а я ничего не откладывал. Я говорю, начни сегодня откладывать хотя бы один доллар в день. И за год ты отложишь уже 365. А если посчитать еще сложный процент, который есть в нашей программе безусловного базового дохода, то ты, по сути дела, уже отложишь 500 долларов на одного человека. А это как раз та сумма, которая нужна на одного человека на этот лайнер. Я говорю, начни с сегодняшнего дня, и твой стиль жизни изменится. Но если ты поедешь первый раз, то следующий раз ты поедешь уже на полгода раньше, по той простой причине, что у тебя уже будут дивиденды от нашей организации. Частично ты уже покроешь за счет прибыли, получаемой в нашей системе. Есть очень много клубов, которые предлагают вложить 100 долларов каждый месяц, 50 долларов, 200 долларов. Нет, у нас все очень просто. Начни просто отдыхать. Приедь в боулинг, сходи в сауну. Отдохни с нами здесь и сейчас. Выпей чашку кофе. но ну, на кофе у тебя же, надеюсь, деньги есть. И если вы хотите этим этим уже жить сегодня, то вы можете начать это делать сейчас. И постепенно создать себе такой доход, который вам позволит отдохнуть. Да? Второй момент. Второй момент. Вы можете начать приглашать тех, кто путешествует. И даже если вы выпили всего одну чашку кофе, а он купил себе тур там на 3000 долларов, там, кругосветный путешествие на я не знаю на 30 дней то вы получили 5 процентов от его суммы и грубо говоря там три таких клиента и вы по сути сами поехали отдыхать то есть мы даем вам возможность в программе безусловного базового дохода в программе делай бизнес отдыхая в программе досуг маркета Получить уже сегодня, не завтра, не послезавтра, а уже сегодня. И иногда я слышу такое выражение, что человек говорит, ты знаешь, у меня нет денег на боулинг, потому что оно там стоит 250 гривен, или там 10 долларов, 15 долларов, 20 долларов. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты один туда будешь идти? Ведь нет, ведь ты же пойдешь туда с друзьями, значит, мы возьмем эти 10, 20 долларов, 50 долларов и разделим на пятерых, на десятерых, я говорю, а если ты разделил, то ты платишь в 5 раз меньше, правильно? А если они еще не партнеры нашего клуба? И то, по сути дела, тебе надо сделать 100 долларов товарооборот, ты пригласил 5 человек, каждый из них сделал всего по 20 долларов товарооборот, по сути дела, ты сделал товарооборот 100 долларов, и ты уже начинаешь получать доход. То есть, если ты хочешь отдохнуть и при этом не вкладывать собственных средств, пожалуйста, приглашай друзей, начинай пользоваться нашей системой. И поэтому, если вы примете решение после сегодняшнего вебинара, быть просто клиентом – мы уважаем ваше решение и будем рады всегда нашему с вами общению. Если вы примете решение быть агентом нашей системы, давать рекомендацию и уже на этом зарабатывать от 100%, долларов, по 200 долларов каждый месяц, то мы милости просим, подайте заявку в нашу инфоподдержку, что вы хотите стать менеджерами, и уже с завтрашнего дня будут проводиться школы, то есть будут проводиться школы по стилю жизни «Мастера жизни». Как делать, с чего начать, какие первые шаги, какая первая сумма, как приглашать друзей, на какие мероприятия. То есть мы с завтрашнего дня начинаем запускать запись на школу, она безоплатная, она э, ставит только одну единственную задачу перед вами, это чтобы вы... Каждый день менялись стиль жизни. Цель этой школы – каждый день, насколько ты улучшил качество своей жизни, насколько увеличилось количество твоих друзей, знакомых и так далее. То есть насколько ты стал интереснее жить. Вот это цель нашей школы. И поэтому, если вы хотите быть менеджером нашей школы, о, не менеджером школы, а менеджером нашей системы, то с завтрашнего дня подавайте заявку в нашу инфоподдержку, которая есть на сайте а, с... С правой стороны вы пишете заявку, вас передают управляющему, то есть, грубо говоря, ваши данные передают управляющему а, по направлению... А, досуг маркета, и вы спокойно с завтрашнего дня начинаете получать четкие алгоритмы действий, как выйти на 200, 300, 500, тысяч долларов в месяц, просто отдыхая и приглашая других отдыхать. Только на этом виде деятельности можно зарабатывать в, нашем, в нашей компании большие деньги. И даже если у вас в кармане, вошь на аркане, то мы ее зарядим, и она начнет на вас работать, и будет приносить вам прибыль. Я уверен, что это будет интересно. Если все вши, которые у людей есть в кармане, или мыши, которые повесились в холодильнике, начнут активно на вас трудиться с помощью нашей системы, то вы будете зарабатывать деньги в сфере отдыха и развлечений. Это то, что я бы хотел, чтобы увидеть вместе с вами завтра уже в нашем с вами, в нашем с вами сообществе. Следующий момент. То есть я вам сегодня немножко обрисовал видео, фото и так далее, предложения. Наблюдайте в нашем чате э, Master of Life в Telegram, и на сайте мы будем сейчас эту всю информацию разбирать, размещать. То есть наблюдайте, обязательно отвечайте на вопросы в нашем опросном, э, опро, в нашем опроснике, то есть это все очень интересно. Далее, следующий момент. То есть у нас это идет как глобальный клуб путешественников и развлечений. То есть мы не занимаемся чисто куда-то вас вывезти. Это экскурсии по Украине, это экскурсии по вашему родному городу. Я очень часто сталкиваюсь, что человек, к сожалению, не знает даже того места, где он живет буквально 100-200 километров рядом, и уже человек ничего не знает, что у него есть в округе, он ничего не видел, сидит дома и говорит, у меня денег.нет. Сайт, конечно, хороший, денег.нет, но тем не менее давайте с вами выходить из нашего карантина по жизни. Я не говорю про COVID, я говорю про карантин по жизни, где мы себя с вами закрыли в четырех стенах. И ничего никуда не идем. То есть давайте двигаться вместе, давайте двигаться в определенном направлении. Вот, следующее такое обращение уже будет не из гостиничного номера, уже мы будем находиться в красивом месте, где-нибудь как раз, как будем отдыхать и так далее. И там я опять же к вам буду обращаться. Я буду регулярно записывать, и не только я, а все наши лидеры, все наши спикеры будут обращаться к вам, чтобы вы могли уже сегодня получать образ жизни тот, который вы заслуживаете, а не тот, который имеете. И даже если вы имеете хороший mm -hmm. образ жизни, то его всегда можно совершенствовать. Как говорится, у хорошего нет предела. Да? Итак, третий момент, который я сегодня хотел бы озвучить. У нас есть человек, то есть мы с вами преодолели отметку в тысячу человек. А, Михаил сейчас а, оказался тем вышестоящим партнером, который... Я не знаю, специально, не специально, но под, поймал эту фишку, поймал, что был и промоушен, и тысячный человек, и оказалось, это его э, личный хороший товарищ, который на сегодняшний день э, стал нашим партнером. А вот, э, да, Михаил? А, да, все верно, он как раз... Ого комнату и так получилось что но он принял решение честно говоря не задумываясь он просто видел какой добрый человек думал, ну хорошо пойду интересно как бы он не сильно шарит самой его зовут представь его пожалуйста сейчас можно буквально минутку я посмотрю сейчас да конечно замечательно то есть у нас получилась такая картина что михаил зарегистрировал хорошего человека полностью не знает фамилию, имя, отчество. Замечательно. но ну, хорошо. Вот. Но к чему я об этом начал говорить? Дело в том, что с сегодняшнего дня, как у нас и было запланировано, лидерский совет во главе с Татьяной Кузьмичевой. И Елена и Картасюк, это два человека, которые с сегодняшнего дня регулярно для России, для Украины, потом будут другие страны, разрабатывают программу промоушенов, акций и всего остального. И друзья, лидеры, если у вас есть желание получить какие-то промоушены, акции от компании, от проекта «Мастер of Life, обращайтесь в лидерский совет, и с удовольствием мы готовы предоставить вам такую возможность. То есть на Украине это Елена Кратостюк, она же ваша региональная, исполняющая обязанности регионального представителя а в России. Это Татьяна Кузьмичева, она... Также исполняет обязанности регионального представителя, поэтому вы можете обратиться либо к одному, либо ко второму человеку и сказать, у меня команда там 20, 30, 50 человек, я бы хотел сделать промоушен, ко, что мы можем обсудить эти детали и уже промоушены для вашей команды, для ваших структур, для вашей территории, для вашего города. Наш проект будет активно разрабатывать и предлагать. Итак, Михаил, вы уже готовы? Да, да. В итоге это Виталий Осьмаков. Точно, абсолютно верно. А вот, и сегодня проект «Мастера жизни» дарит Виталию Осмакову 50 условных единиц на его счет а, инвестора клуба путешественников. То есть с сегодняшнего дня Виталий будет не просто пользоваться данной системой, но и получать дивиденды. Поэтому поаплодируем ему, да? А вот, как говорится, нужно, нужно всегда быть в нужном месте в нужное время и нужно фразу сказать «да, я согласен». То есть, условно говоря, вот такого плана розыгрыша, предложения и так далее мы с вами будем обязательно проводить. Но в следующий раз я надеюсь, что мы это будем делать, опять же, я говорю, не из гостиничного номера, а уже вместе с вами где-нибудь в каком-нибудь аквапате или еще что-то. Итак, следующий вопрос, который бы я хотел сегодня поднять, это каким образом у нас будет приниматься решение, кого мы оповещаем и так далее. Первое и основное направление, которое у нас есть, это безусловный и базовый основной доход. Вы все заказывали, ну не все, 620 человек на сегодняшний день, там немножко... Наша администрация почистила ряды, потому что ряд людей вообще даже не заходят на сайт. Но, тем не менее, у нас 620 человек а, получили безуслов... карточки безусловного основного дохода на сайте. И, друзья, а, на... а в чате, даже в гостевом чате у нас чуть больше 300 человек. Очень странная ситуация, поэтому а, обратите внимание, пожалуйста, на свои команды. Потому что э, с сегодняшнего дня мы вводим два понятия – безусловный основной доход и базовый основной доход. Карта будет одна и та же. Она так и будет называться – безусловный основной доход, как и называлось ранее. Но у этих двух процессов будут разные процессы дохода, безусловный основной доход, выплачивается от 0 до 100 долларов, независимо от того, проходит человек опросы, не проходит человек опросы, смотрит он видео, не смотрит, участвует в рекламе, не участвует, да, но это будет происходить со временем, то есть если человек выполнил одно единственное условие, одно единственное, он зашел к нам на сайт, зарегистрировался и добавился, то бишь подписался на все наши сервисы – Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, YouTube на сегодняшний день, завтра еще Instagram и так далее. Просто подписался и никогда в жизни больше даже не просматривает, не проходит рекламных процессов, ничего. Он просто передал нам свои данные и сказал, я периодически готов видеть рекламу, но не готов отвечать на вопросы. Ну вот есть такие люди, которые могут зарегистрироваться, зайти и забыть о нас. Ну то есть, условно говоря, забыть до момента получения денег. Ну иногда люди так делают. А вот, то в этом случае человек получает карточку безусловного основного дохода и будет получать тот доход, который мы будем выплачивать по цене, именно безусловного основного дохода. Для примера, если вам, всем вам будет и безусловный, и базовый основной доход, начисляться 10 тысяч паев изначально, в момент регистрации. То есть это ваша оцифровка присутствия вас в нашей системе. Вот. А дальше вы будете получать доход. Допустим, человек, который получил там, 300 паев который просто зарегистрировался и человек, который участвует в базовом основном доходе, тоже получил 300 паев, то цена их будет разная. То есть количество паев получено одинаковое, а цена будет разная. Для участников безусловного основного дохода она будет постепенно расти и дойдет так, что человек будет получать своих 100 долларов в месяц. Но это не будет, то есть это может быть от нуля, да, то как бы, нуля не может быть, потому что количество поев все равно пришло, и за каждый поев какая-то 0,001 цент все равно будет предложено. Поэтому здесь вы тоже можете все равно построить сеть из безоплатных участников, и зарабатывать свои до 100 долларов каждый месяц. А вот э, в программе базовый основной доход вводится определенное понятие. Каждый месяц первого числа вам будет задаваться вопрос, являетесь ли вы участником программы базовый основной доход. Вы видели, что в нашем чате Master of Life в Telegram уже такой опрос прошел. И когда люди зашли и ответили «да, являюсь», это будет означать, что вас вносят в базу людей, получающих именно базовый основной доход на следующий месяц. Если вы не прошли в этом месяце, да, не ответили на вопросы, то в этом месяце вы получаете только безусловный основной доход. Ну а сколько он будет, это уже известно одному Богу, в зависимости от того, как сработают все наши бизнесы, и кусочек денег распределится между всеми жителями нашего сообщества. А вот второе. Если вы отвечали на все вопросы и какой-то пропустили 25 числа, Каждого месяца вам придет напоминание. Проверьте, пожалуйста, все ваши опросы. Все ли вы прошли? Все ли вы планируете пройти? То есть вы получили сообщение в личку, вам прислало, присылает его наша информационная поддержка, вы даете подтверждение, да, я принял эту информацию, зашли и откорректировали. И тогда, 15, после 15 числа следующего месяца, вы получаете базовый основной доход от 3 до 100 долларов. Потому что у нас получается так, что мы из-за большого количества участников, не можем платить 3 доллара, да, 7, 3, 5, 10 и так далее. Потому что люди просто не участвуют в вопросах. Ну вот просто не участвуют. Даже не заходят на сайт. Некоторые, некоторая молодежь заходит и проверяет, сколько у нас посещаемость сайта. Вы можете к ней обратиться и посмотреть. То есть, условно говоря, люди даже не интересуются. Они зарегистрировались. Им кто-то сказал, хочешь денег, ничего не делая. Это неправда. Мы не платим за то, что вы ничего не делаете. Мы платим вам. Безусловный или базовый основной доход за активную жизненную позицию. Но если вы хотите пассивную жизненную позицию, ну, тоже мы заплатим, но тогда не фиксированную сумму. А сколько получится? А вот Это что касается данной программы. Я о ней сказал. И ваши ответы на вопросы нашей системы по сути дела, и будут распоряжением вашим по отношению к нашей программе, куда вас приглашать. Допустим, вы проходите опрос. Хотели бы вы сегодня ну, регулярно посещать боулинг, бильярд, там ездить в сауну или еще что-то? Да, нет, возможно. Я подумаю и так далее. И в зависимости от ваших ответов, э, наша инфоподдержка, наши руководители направлений, в данном случае направление клуба путешественников и досуг маркета, а вот, э, по сути дела, они будут составлять определенную дорожную карту, когда, куда вас пригласить и так далее. Также будут помогать накопить на любой отдых. Допустим, иногда бывает так, что человек говорит, я бы поехал, но денег денег.нет. Я говорю, окей, тогда начни накапливать уже с сегодняшнего дня. Для этого у нас и созданы по программе «Безусловный базовый доход» программа «Цель-1», «Цель-2», «Цель-3», «Цель-4», «Цель-5». То есть вы определяете цель, на которую вы хотите накопить в течение какого времени. И вам система будет даже регулярно напоминать, пополните свой счет на 5 гривен, на 5 рублей, на 20 рублей, на 30 рублей, чтобы вы могли набить на ту сумму, которую вы хотите, на какую вы хотите поехать отдохнуть или пойти отдохнуть, или еще что-то. То есть, грубо говоря, наша цель – это чтобы вы изменили свой стиль жизни в лучшую сторону. То есть вот это наша цель нашего вот этого, вот этой вот программы. Еще один момент, который бы я хотел оговорить. Э, наш, наше направление безусловного базового дохода э, также вносит, приносит свои коррективы, так как большое количество людей, ну, я не знаю, ну, наверное, процентов 15, может быть, даже больше, говорит, а можно мне сразу же со скидкой? Где завтра, где стопроцентный кэшпозит, а я хочу сегодня купить топливо на 2 гривны дешевле. Я хочу сегодня или хочу, чтобы мне завтра уже пришел кэшбэк, там 5 гривен с буханки хлеба. Я хочу, чтобы уже завтра мне пришел какой-то какая-то скидка, уже завтра. Я не хочу ждать два года, когда мне вернется стопроцентный кэшбэк. Мы говорим, окей, вопросов нет, ваше желание для нас закон. Особенно при такой статистике. Мы вводим со следующей недели новое понятие. Кэш-позит мгновенный. То есть, но он будет работать следующим образом. Вы подаете, то есть вы делаете себе вторую карту, не только ПБД, а она будет называться, и информацию вы увидите в гостевом чате и в нашем чате в наших чатах, в наших сервисах, то есть Master of Life, Telegram, Viber и так далее. То есть вы заходите туда, там будет сегодня или завтра выложена информация о том, как это будет работать. Но человек пришел, заплатил цену за товар, и получил 5%, 20%, 15%, 50%, либо получил сразу какой-то подарок, и дальше ему уже ничего не начисляется, как в любой обычной дисконтной системе. Да, по маркетингу вы все равно получаете доход, причем без разницы. Единственное, что если человек заказал именно такую услугу, то вы получили один раз, или получаете каждый месяц, когда он заказывает себе товар, покупает просто со скидкой по цене производителя, возможно, еще как-то. То есть он покупает дешево, но не получает стопроцентный возврат. Так как запрос на данный продукт достаточно большой, то мы приняли решение, что такой продукт будет актуален. Также мы опросим, какое количество людей, Буквально э, завтра выйдет опросник, поэтому поучаствуйте, пожалуйста. Какое количество ваших людей или вас хотели бы иметь такой продукт? Потому что у нас есть общая статистика из запросов в нашу инфу и техническую поддержку э, к нашим менеджерам, да, к нашим региональным. Но мы не знаем полностью всей статистики по нашему э, сообществу. Поэтому этот момент я бы хотел э, тоже с вами обговорить. Итак, э, еще один момент, который сегодня, я думаю, также будет актуален э, к обсуждению, да, то есть как бы э, после которого, по сути дела, я буду готов ответить на все вопросы и ответы. Это у нас с вами. Э, это у нас с вами промоушены. Если вы помните, в прошлый раз, в прошлую субботу, я выступал и говорил, что у нас те, кто станут, выполнят промоушен по основателям, то э, получат достаточно серьезный приз. Да? То есть э, кто выполнит промоушен, просто приятные подарки и так далее, э, кто станет членом клуба, основателей или членом клуба основателей первой категории, те получат э, приятные сюрпризы. Я сегодня уже могу озвучить вам, какие приятные дополнительные сюрпризы вы получите. Завтра я их повторю на нашем вебинаре на тему э, основателей краунфандинговой платформы и инвестициях. Это будет в 11 часов утра по... Э, Украине и в 12 часов по Москве, то есть вы сможете зайти более подробно, задать вопросы на эту тему, но сегодня я все равно озвучу, потому что первое, что это будет, это будет аквапатия в городе Одесса в апреле месяце для тех людей, кто выполнит этот промоушен на территории Украины, то есть станет членом клуба основателей. Точно такое же мероприятие, но вопрос в каком городе и как это будет выглядеть в России, я расскажу на следующей неделе, потому что сейчас ведутся переговоры, то есть где это будет проходить? Скорее всего, это будет проходить сразу в нескольких городах. А вот, в Украине это будет происходить именно в Одессе. Шикарное место. Видеопрезентацию я сброшу в чат, то есть лично сброшу, да, то есть чтобы вы посмотрели, что это такое, как это будет проходить и так далее. То есть это приятное проведение днем, вечер, ночевка, по экскурсия по э, приятным местам, и, по сути дела, вот два дня э, все в данном случае включено для вас, э, если вы становитесь членом клуба. Если вы становитесь членом клуба первой категории до первого числа, да, то есть как бы вы выполняете определенный промоушен, и в принципе становитесь членом клуба первой категории в ближайшее время, то есть там до лета, то э, вы сможете участвовать в круизи, которые у нас планируются на конец июля, начало августа. То есть по большому счету за счет компании. Что там будет происходить, что туда входит, также мы расскажем более подробно. Поэтому те, кто планирует выполнить этот промоушен, пожалуйста, зайдите в чат, прочитайте его еще раз, задайте своим спонсорам региональным в инфоподдержку или мне лично вопросы по промоушену, что непонятно, что, что не ясно. И, пожалуйста, участвуйте, чтобы мы уже в июле месяце 200 человек, основателей клуба «Мастера жизни», 200 человек смогли вывести и вместе с вами круто, классно отдохнуть. Вот. Сейчас я бы хотел озвучить, какие у нас планируются промоушены по безусловному базовому доходу. Здесь очень интересный момент. Если вы становитесь членом клуба, безусловный базовый доход, это по условиям нашего маркетинга, 10 долларов каждую неделю вы делаете в течение 10 недель подряд. И ваших 5 человек делают то же самое. То есть на регулярной основе. Это может быть не каждую неделю 10 долларов. Это может быть и 20, и 30, и 50. Главное, чтобы в месяц у нас было больше 40, потому что у нас в месяц с 4,5 недели. И получается, что вы делаете заявки, а услуги мы предоставим. А вот если вы с первого, не с первого числа, а с 21 числа, то бишь с, этой, с этого понедельника. Заходите в эту программу и делаете покупку. Это может быть покупка, это может быть предоплата в течение 10 недель на любой продукт или любой товар, который есть в проекте Master of Life, то вы также сможете поехать вместе с нами в тур, который у нас будет проходить по Средиземному морю. То есть, грубо говоря, вот на лайнере вы сможете поучаствовать в туре. То есть, если вы и 5 ваших человек в первой линии становитесь членами клуба безусловного базового дохода, то вы сможете выйти на вот такой вот приз и поехать вместе с нами. То есть это определенная стабильность, определенный промоушен, вы видите, очень простой, вот очень простой. Он будет сейчас идти буквально до конца марта месяца. То есть буквально до конца марта месяца мы дадим такую возможность. Те, кто подадут заявку ну вот в ближайшее время, да, то есть подадут заявку и начнут это делать, те и будут дальше участвовать. Потом такого промоушена уже не будет. То есть потом возможности такой не будет. Это будет намного сложнее, дороже и так далее и тому подобное. На сегодняшний день практически 100% денег, которые придут в компанию, то есть вы и товары получите, но 100% денег, которые пойдут в компанию, мы добавим на то, чтобы вы могли поехать и отдохнуть вместе с нами. То есть у нас есть вот такое предложение. Поэтому подумайте, взвесьте все за и против. Возможно, у вас есть пять человек, которые бы хотели отдыхать вместе с вами, которые бы хотели вместе с вами ходить в сауну, в театр и так далее и тому подобное. Каждую неделю хотя бы один раз. И если вы выполняете такое условие этого промоушена, то летом а, вы по сути дела, едете вместе с нами отдыхать в тур на лайнере. Это то, что мы вам сегодня предлагаем по программе безусловного базового дохода. Ну а кто захочет, со спонсорами сможете связаться и поговорить по поводу того, как это сделать, сколько это еще дополнительно вам принесет денег, какой доход это будет приносить в качестве стабильности. Более подробно мы будем разбирать уже на следующей неделе, когда у нас программа безусловного базового дохода, насколько я помню, это у нас вторник, то есть мы будем разбирать, по-моему, вторник, Вот мы будем разбирать с вами эту программу и более конкретно разберем этот промоушен. Итак, промоушен по клубу ББД не по потреблению, а именно по клубу, вы и пять ваших человек на регулярной основе в течение 10 недель, 10 недель у нас с вами, это сколько? Правильно, это чуть, это 2,5 месяца. Начиная, допустим, с 21 числа вы принимаете решение, и поехали. То есть сделали заказ на следующей неделе, сделали заказ на следующей неделе, сделали заказ, на следующей неделе сделали заказ. То есть вы можете заказывать хоть каждую неделю, пожалуйста. То есть вы заказываете каждую неделю, сколько вы заказали, но каждую неделю вы делаете заказ, делаете заказ, делаете заказ. Отдыхаете ли вы, покупаете ли вы продукты или еще что-то, без разницы. Вы выполняете условия клуба, вы покупаете товары клуба, то есть клуба безусловного базового дохода. У нас есть раздел, он называется «Бонус-маркет». Вот там как раз будут размещены все товары и услуги, которые будут идти по этому направлению. По этому промоушену вы делаете покупку и вы участвуете в этом процессе. Поэтому со следующей недели он будет наполнен товарами и услугами. И милости просит. Все услуги, которые входят, то есть все услуги направления, досуг маркета также входит в это направление, то есть также входит в этот промоушен. Поэтому вы можете спокойно построить себе команду из членов клуба. Ну а какие будут еще промоушены, я думаю, что мы с вами узнаем ближе к 8 марта а, дополнительно, какие у нас там будут предложения для вас. Поэтому, друзья, если есть вопросы по направлению досуг маркет или. А, Клуб путешественников, я готов на них ответить. Слушаю вас внимательно. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие было приятным, полезным, информация была полезной, поэтому я слушаю ваши вопросы, готов на них ответить. Так, мне тут что-то уже написали. Сейчас, секунду. Вы расскажете о себе пару слов, как пришла такая классная идея. Еще хотелось бы знать о легальности, есть ли регистрация у сообщества. Также интересно узнать, где уже установлены вендинговые аппараты, в каких городах и как практически подключить карту. Так, Это, наверное, все не в данный момент времени, вот, потому что... Сейчас проводить презентацию, самопрезентацию я не буду, есть куча видеоматериала, где я об этом отвечаю. Единственное, что могу сказать, что бизнесом занимаюсь с детства, так получилось, в 9 лет было 8 человек в подчинении. Вот. Эту историю также и можно посмотреть в интернете, я об этом рассказываю на всех своих презентациях и так далее. Вот. Идея пришла в 2004 году. В 2004 году я принял решение создать проект, который бы давал людям возможность делать бизнес, отдыхая, потому что самому хотелось находиться в таком состоянии. Вот, компании, отвечаю коротко, да, то есть, компания у нас, не существует такого, такой компании, как Master of Life, это э, проект, сайт принадлежит лично мне, то есть, это можно проверить в реестре, да, то есть, как бы доменные имена, хостинги, оформлены на меня лично, как на частного предпринимателя. Поэтому здесь можно считать, что мы работаем абсолютно официально. Все платежи, которые вы делаете, покупаете услуги, вы покупаете у наших партнеров, которые являются либо частными предпринимателями, либо предприятиями, либо еще с чем-то. И это вопрос к их документации. Поэтому они работают официально на территории Украины, России, Казахстана или где бы они ни были, потому что мы заключаем с ними договор, комиссии или партнерских взаимоотношений. Исходя из этого, получается, что у нас не, одно, не одна компания, а группа компаний, группа предприятий. По большому счету могли бы называться холдингом, но пока не хотим этого делать. Поэтому называемся проектом. Сайт нужен чисто как инструмент, объединяющий и насчитывающий маркетинг-план с менеджерами нашими мы заключаем договора о том что то есть те, кто поднимают руку, что я говорил в начале, менеджеры, мы заключаем договора о выплате вам денег на основании того, что вы частные предприниматели, либо удерживаем 19,5% налогов по закону Украины, особенно по безусловному основному доходу. По всем остальным видам товаров, когда вы покупаете товары, мы имеем право вам выплатить 100% кэшбэк от покупок. И после этого мы заключаем с вами, опять же, юридический договор, на консультационные информационные услуги и выступаем либо вашим налоговым агентом, либо э, вы платите как частный предприниматель или частное предприятие, но это уже кому как больше удобно. Более подробно я понял, что на школе мы с вами разберем. Для новичков могу сказать, что мы непростая с, с юридической точки зрения система, то есть не являемся обычной компанией. На территории каждой страны мы регистрируем отдельное предприятие, и создаем даже группу предприятий. То есть, если говорить даже про досуг-маркет, то это отдельно, вот есть человек, который регистрирует его в Запорожье, отдельно есть, который будет делать это в Одессе, отдельно есть, который делает это в Харькове, в Киеве, в Москве, в Иркутске и так далее. То есть, это группа предприятий или частных предпринимателей. Поэтому говорить, что мы являемся какой-то одной организацией, нет, мы просто являемся платформой, повторюсь, платформа принадлежит мне лично, а вот, а уже дальше все процессы, и здесь есть партнер, огромное количество партнерских взаимоотношений на договорных основ, основаниях. Если вы хотите изучить документы всех предпринимателей, которые с нами сотрудничают, пожалуйста, вы можете выбрать любую услугу, с ними связаться, задать им вопрос по праву правомерности их деятельности и, пожалуйста, ну, выясняйте эти моменты. Если для того, чтобы купить гречку, вам нужны э, юридические документы или для того, чтобы сходить в боулинг, вам нужны юридические документы данного предприятия, пожалуйста, вы можете зайти в боулинг и попросить у них юридические документы. А можете просто поиграть в боулинг и получить стопроцентный кэшбэк или не стопроцентный кэшбэк от нашего проекта. Вот, я надеюсь, я ответил на тот вопрос, который мне бы задали, но я на него постарался ответить коротко. Более подробно я сегодня не, ну, не буду распинаться, кто я, что я и так далее. Захотите на отдельных презентациях, где я провожу школы и где идут именно презентации, проекты, идеологии и так далее, естественно, там обязательно отвечу на этот вопрос. Еще вопросы? Да, также э, я могу подсказать по поводу ответа, э, как практически подключить карту Спорбанка для детей. То есть раньше можно было подключать На карту Спорбанка. На это есть инструкция, Михаил. Да. Хорошо. Давайте так. На это есть инструкция. Ваш вышестоящий партнер или региональный сбросит вам инструкцию, как подключить карту Спорбанка. Все. То есть как бы мы не будем сегодня останавливаться на этом вопросе, потому что на него есть инструкция. Я задал вопрос по тому направлению, которое мы, а есть ли вопросы по тому направлению, которое мы обсудили сегодня. Сегодня у нас программа безусловного базового дохода по направлению нетворкинга и коллаборации. То есть, по сути дела, по месту отдыха. Есть ли здесь вопросы, что-то непонятное или какие-то есть мысли по этому поводу. А, есть вопросы по поводу того, сколько людей а, в Казахстане, Грузии и России уже подключилось по теме именно а, Клуба 6. Я шеф. не дам вам такого ответа, но могу дать этот ответ, если вы напишите в инфоподдержку, вам обязательно дадут ответ на этот вопрос. Потому что у нас на сайте все отсортировано, поэтому мы можем точно сказать. Единственное, что могу сказать, что на территории Украины подключилось 650 человек, ну чуть больше. А вот, это означает, что во всех остальных странах, где мы представлены, а мы представлены в 16 странах, а остальные 350 там с копейками, людей. То есть вот и вся арифметика. Это то, что я могу сказать. Ну, а более подробную сортировку можно в любой момент запросить в инфоподдержке и получить ответ на этот вопрос. Если будет необходимость, мы можем даже выложить на сайт статистику, да, чтобы у нас было четкое понимание, сколько людей в какой стране у нас появилось. Да, Алексей Сергеевич, здравствуйте. А скажите, да. а по городам тоже в ну, можно будет получить информацию? Чтобы у себя в городе мы могли скооперироваться, понимаете? А то мы разрознены и, и не знаем. Смотрите, у, вас, у нас сейчас буквально по городам, да, вы можете, сколько людей в каком городе или в какой области, да, можно будет сделать, чтобы была сортировка. Я в нашем телеграме, в нашем чате вот это вот «Master of Life» в Телеграм, я буду выкладывать раз в неделю информацию о том, сколько в каком городе у нас, ну, в городе, в области появились людей и кто там у нас сегодня региональный представитель, то есть где это будут кооперироваться. Да, то мы вот мы не знаем, кому у нас здесь обратиться. А вот. Еще какие вопросы? Так, а, сколько сколько региональных представителей в данный момент в Украине? Один. У нас один исполняющий обязанности регионального представителя. Один единственный человек, это я уже об этом говорил, это Елена Кратосюк. И один в России. Все. Точнее, даже не в России, я бы сказал, по всем другим странам. Вот. В ближайшее время количество региональных будет резко расти по одной простой причине. что... Скажем так, сейчас, секундочку. По одной простой причине, что количество людей растет, и на каждый, город будет, на каждый город будет отдельный региональный представитель. Где можно увидеть эфира? Не понял я этого вопроса. Какого эфира или где можно будет этот видео увидеть? Ну, в чат будет выложено. А, мне здесь написали, поэтому не могу понять вопрос. Так, еще какие вопросы, друзья? Алексей Сергеевич, у меня вопрос есть. Да. А скажите, пожалуйста, тут у нас есть своя соцсеть. Мы почему-то ею не пользуемся, а это уже готовая коллаборация. Здесь можно кооперироваться по городам, узнавать какие бизнесы у людей, чем кто занимается. Вообще информацию можно получать здесь и свою, ну, в общем, использовать по максимуму можно. Этот на... У нас не и своя соцсеть. Я вот права? Смотрите, у нас не своя соцсеть, у нас а, платформа написана на, про, на процессе соцсети. Да, у нас есть элементы соцсети, мы можем их включать, но пока не будет четко прописаны правила поведения внутри нашей системы, внутри нашей сети, данные функции не будут работать. То есть да, у вас есть возможность там подружиться друг к другу, написать сообщение, и это на сегодняшний день максимальное количество возможностей, которые мы делаем, потому что у нас э, в данный момент времени есть немножко другие задачи, э, больше работать именно в чатах, в группах и так далее и тому подобное. Потому что от работы в той системе мы получаем, скажем так, больше эффективности с точки зрения заработка, с точки зрения перспектив роста нашего проекта. Поэтому пока что, возможно, в ближайшее время, там, я не знаю, через... Полгода, может быть, через год мы будем активнее использовать наши инструменты э, соцсети, причем и видеообщение, и аудиообщение и так далее. Но пока это не предполагает э, компания э, э, это развитие. Еще вопросы. Вопрос Алло Вопрос по поводу региональных и территориальных мероприятий Которые будут проводиться именно в марте То есть на счет апреля уже известно, что это будет Одесса А вот по поводу марта есть какие-то мероприятия? Я думаю, что с руководителями этих направлений мы как раз и прорисуем эту дорожную карту на ближайшее время. И э, в следующую пятницу, да, э, то есть уже у нас будет полностью э, вся дорожная карта. Я уже озвучивал, что на следующей неделе должен появиться график на ближайшие 5 месяцев, 3-5 месяцев. понятно? Да, благодарю. Так, друзья, ну я так понимаю, вопросов больше нет. Тогда благодарю вас всех за внимание, за общение, за активную жизненную позицию, особенно в нашем с вами общении в чате. Вот. За ваши вопросы, если есть другие какие-то вопросы, которые постеснялись или не смогли, или техника подвела, то тогда напишите ее в инфоподдержку, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. А также у вас появится еще одна возможность на сайте в правом нижнем углу. Там будет инфоподдержка двух наших новых направлений, но они на самом деле не новые, это нашего Marketplace и нашего а, клуба Досуга. Вы сможете туда написать и получить исчерпывающие ответы именно по этим направлениям. Также в верхнем углу а, вправо, а, справа у нас появится расписание наших а, этих самых а, вебинаров. То есть вы сможете туда зайти и спокойно а, посмотреть то есть, скажем так, перейти по ссылочке и попасть на вебинар. Приглашаю вас всех, кто хотел бы более подробно разобраться в сфере инвестиций и уже с завтрашнего дня там, присоединиться к нашим двум школам, я уже сказал, да, клуб будет проводить свою школу на регулярной основе, клуб «Мастера жизни». И второе – это школа по инвестированию, по работе в соцсетях, по созданию своих проектов. Также со следующей недели у нас начнет работать. Но это я уже озвучу завтра в 11 часов утра по Украине и в 12 по Москве. Заходите, пообщаемся более подробно. Возможно, у вас даже за ночь созреют вопросы. Благодарю вас за внимание, всем удачного вечера, кому-то удачной ночи, до связи в эфире, в новых эфирах, делайте бизнес отдыхая и получайте деньги за то, что живете.